Здравствуйте! С вами Наталья Астахова, будем качать прессу и разбирать новости. А пока я расскажу историю. Чиновники решили создать сервис для онлайн-продаж разрешений на проезд по платным дорогам. Объявили закупку. По условиям на создание такого сервиса, по задумке чиновников, нужно потратить 4 года и примерно 1 миллиард рублей. Желающие нашлись. Контракт без конкурса получила некая компания. Но внезапно местные программисты возмутились. Ну, 4 года и 1 миллиард — это расточительство. Хорошие разработчики смогут сделать такой сервис за два дня. И сделали. Бесплатно. А самое удивительное, что сервис для онлайн-продажи разрешений на проезд по платным дорогам заработал. Во всех смыслах. Сервис не только выдержал нагрузку в почти 200 тысяч посетителей одновременно, это очень много, поверьте, но и продал разрешение почти на 130 тысяч рублей. И дальше случилось удивительное. Увидев результат, власти разорвали контракт с некой компанией, которая, напомню, получила его без конкурса. К слову, не состоявшийся подрядчик согласился без штрафа расторгнуть договор. Бесплатно созданный сервис власти, возможно, доработают и внедрят. Программисты-добровольцы отказались от всякого вознаграждения. Но и это не самое удивительное. Удивительное всего, что целый министр транспорта после такого покинул свой пост. И да, эта история приключилась, конечно, не в России. Ведь наш глава транспортного министерства пережил отставку правительства. История с бесплатным сервисом произошла на днях в Чехии. Ее инициатором стал владелец IT-компании Томаш Вандрачик. Именно он назвал абсурдом и расточительством госконтракт, ну и, как я рассказала ранее, доказал это на деле. Как объяснил свою инициативу вандрачик, он просто хотел, чтобы чехи узнали, как тратятся их налоги. А также, чтобы доказать своим властям, что система, которая пользуется невежеством чиновникам, которые по незнанию заключают контракты по завышенным ценам, пора менять. И чех уверен, что теперь такой системе в его стране пришел конец. А я уверена почему-то, что подобная система госзакупок в России, согласитесь, у нас отнюдь не редкость заключения странных контрактов по завышенным ценам, так вот, подобная система в России еще не скоро сломается. Ну, хотя некоторые сдвиги все-таки есть. Правда, не в закупках, но об этом дальше. На неделе в нашей стране случилась громкая отставка. Не такая громкая, как отставка Кабмина, но с очень громкой предысторией. Итак, президент России, как сказано на сайте Кремля, отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатова в связи с утратой доверия. Вместо Игнатова назначен Олег Николаев. Нет, не наш, другой. Игнатова уволили, так сказать, по совокупности. Как рассказывают чувашские СМИ, он всегда отличался некоторыми странностями в поведении с людьми. То на местном празднике с рук кормил людей через решетку, то в день печати пригрозил мочить журналистов, критикующих власть. Последней каплей стала церемония вручения спасателям пожарных автомобилей. Игнатьев, передавая начальнику Чувашского МЧС ключи от машин, так высоко поднял руку, что спасателю пришлось за ними прыгнуть. Эта история всколыхнула народ, в соцсетях полились гневные комментарии, внезапно на скандал обратили внимание практически все федеральные, не только оппозиционные СМИ. И в итоге Михаил Игнатьев, который, к слову, был членом «Единой России», лишился и парт-билета, и должности. И, конечно, стоит порадоваться такому решению Кремля, но радость с горким привкусом. По крайней мере для меня. Хочется верить, что данный случай станет прецедентом, и людям, принимающим решения, не понадобится совокупности проступков, чтобы выгнать и из партии, и из должности недостойных. Впрочем, опыт показывает, что те самые люди, принимающие решения, обладают удивительно безграничным запасом терпения. А теперь сенсация. Реконструкция Большой морской Севастополя Севастополе продолжает преподносить сюрпризы. Во время работ на площади Лазарева строители раскопали настоящие артефакты, остатки дома купца Худова 19 века и рельсы, предположительно, трамвайные. Сама по себе находка уже невероятная вещь. В конце концов, не так много в нашем славном городе осталось свидетельств старого довоенного и даже дореволюционного Севастополя. Но в этой истории примечательна еще и реакция властей. Внезапно реконструкцию Большой Морской приостановили, по крайней мере, на время исследования находок. Помните, когда на площади Ушакова нашли подземный ход, там руководство только отмахнулось от историков и горожан? С находками на площади Лазарева решили поступить по-другому. Хотя в данном случае даже специалистам трудно предположить, как найденные рельсы и остатки дома можно будет вписать в новый облик площади Большой Морской. Но тенденция налицо. По крайней мере, чиновники не стали сразу отмахиваться. И, возможно, у нас появится новая достопримечательность. Правда, я вот о чем думаю. Дому Хлудова и рельсам повезло, что мимо проходил знающий человек, обратил внимание и поднял шум. А сколько находок, а мне кажется, их было немало, во время реконструкции остались незамеченными. Эхо, а ведь можно было создать собственный музей реконструкции Большой Морской по типу музея трассы Таврида в Крыму. Но, увы, только небо знает, сколько артефактов останутся погребенными новым гранитом центральной улицы Севастополя. А тем временем в Балаклаве заканчивается конкурс архитектурный. На суд общественности представлены три проекта развития Балаклавы. Кстати, до 2 февраля еще можете выбрать понравившийся, либо в фойе Балаклавской администрации, либо на сайте Союза архитекторов Севастополя. Самая главная фишка этого конкурса – проекты в нем представили местные севастопольские молодые архитекторы, которые знают специфику нашего города. Как отметил член Союза архитекторов Сергей Пушкарев, это такая тихая революция, которая меняет город через работу. Революция, говорит Пушкарев, давно началась, а сейчас выходит как бы в свет». Это прекрасно, думаю я. Всего пять лет и куча неудачных проектных решений понадобилось, чтобы местные архитекторы стали проявлять активную инициативу. Хотя справедливости ради я вспомню конкурс по развитию мыса Хрустального. В 2017 году прошел конкурс архитектурных концепций по строительству парка на Хрустальном. Как обещали организаторы, в лице ныне арестованного главы СЕФ архитектуры Александра моложавенко, проекты победителей лягут в основу концепции будущего парка. Почему я об этом вспомнила? В 2017 году победителем архитектурного конкурса стала местный архитектор Елена Белоус. Но, увы, ее идеи, насколько нам известно, в проектировании хрустального, всех этих парков, театров, музеев никак не учитывались. Ну и во что это вылилось, мы все помним. Не получится ли в случае с тихой революцией в Балклаве такая же история? Архитекторы отработают, им пожмут руки, а их проекты выкинут на свалку. Не хочется, чтобы случилось именно так. Хочется, чтобы власти извлекли урок и все-таки приняли во внимание идеи севастопольских архитекторов. Никогда такого не было, и вот опять. Еще на прошлой неделе компания МТС огорошила абонентов известием, что с 30 января перестанут действовать опции, позволяющие владельцам материковых сим-карт сокращать расходы на мобильную связь в Крыму и Севастополе. После анонсированных изменений расходы на звонки должны были вырасти почти в 15 раз. Об этом подробно и обстоятельно рассказал Фурпост. Эта новость касалась не только гостей нашего полуострова из других регионов, но и тех, кто живет в Севастополе и Крыму, но пользуется симками, купленными на материке. То есть в очередной раз крупнейший оператор мобильной связи доказал, что Крым наш, но не совсем. В эту историю вмешался депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, ему удалось убедить МТС не внедрять анонсированные изменения и сохранить опции, позволяющие экономить на связи в Крыму для всех российских абонентов. Мол, иначе полуостров еще больше потеряет в туристической привлекательности. Если все так и компания МТС одумалась, то это очень хорошая новость. Однако, почему для того, чтобы приравнять Крым и Севастополь к России, нужно каждый раз поднимать шум? И какой шум нужно поднять, чтобы в конце концов к шестилетию возвращения Крыма и Севастополя домой все российские компании признали нас Россией. Политические новости. Севастопольцы могут свободно выдвигать свои кандидатуры на любые выборные должности и посты, которые будут определяться в единый день голосования в 2020 году. Об этом проекту «Политика. Форпост» сообщил председатель Сев. избиркома Сергей Даниленко. Кстати, да, у нас есть спецпроект «Политика», где мы публикуем все политические новости города. Заходите, читайте. Ну а теперь к выдвижению. Как пояснил глава СЕФ одновременное выдвижение и в депутаты, и в губернаторы не запрещено законом. Для регистрации в данном случае необходимо выполнить стандартные процедуры, никаких особых мероприятий в данном случае не нужно. Ну и напомню, в 2020 году единый день голосования состоится 13 сентября. По имеющейся в данный момент информации, в этот день в Севастополе пройдут выборы губернатора Севастополя, до выборы депутатов законодательного собрания второго созыва по округу номер два и выборы депутатов муниципальных округов. А за новостями о новой выборной кампании 2020 следите на страницах спецпроекта ⁇ Форпост ⁇⁇ Политика ⁇ А мировое сообщество с тревогой следит за хрониками эпидемии коронавируса в Китае. Там уже заразились тысячи людей, десятки умерли. Целые провинции закрываются на карантин. Россия уже закрыла границы с Китаем. Правительство нашей страны организовало штаб для борьбы с коронавирусом. Тысячи сообщений в соцсетях и СМИ. Иначе как истерикой это не назовешь. Но наш российский бизнес не был бы российским, если бы правильно не попытался нажиться на этой истерике. Как сообщает газета РУ, российские аптеки используют угрозу нового китайского коронавируса для повышения продаж противовирусных препаратов и БАДов. Это при том, что в нашей стране, по крайней мере на момент публикации, не зарегистрировано ни одного случая заражения, а вакцина от вируса вообще не была изобретена. В аптеках появились рекламные листовки со слоганом «Долой китайский коронавирус». В столичной аптеке повесили листовку с призывом обезопасить себя от вирусов и бактерий, текст рекламы перевели на китайский язык. Ну, молодцы, что сказать, вовремя сориентировались и сыграли в ситуативный маркетинг. А между тем, специалисты-вирусологи, в том числе севастопольские, говорят, что опасность вируса преувеличена, массовое заражения искусственно создается медиа. Если пересчитать количество заболевших на численность китайского населения, то цифры не будут такими устрашающими. Впрочем, это, конечно, не отменяет необходимости профилактики не только заражения коронавирусом, но и любым другим. Повышайте иммунитет, мойте руки перед едой, ешьте витамины и берегите себя и свое здоровье. А с вами в программе Качаем Прессу была Наталья Астахова. До новых встреч!